Здравствуйте, товарищи. Путинский режим и, в принципе, не только он, а мировая олигархия, прежде всего, американская и британская, пытается внедрить по всей нашей планете такое понятие, как QR-код. Ну, например, в Макдональдсе сейчас невозможно ничего купить, пока вы сами там не зарегистрируетесь, не получите этот qr QR-код, эта система называется, по-моему, чек-ин, аргументируется это тем, что якобы, значит, все заботятся о нашем здоровье против страшного URV. Еще один пример, знакомый у меня хороший лежал в больнице, и вот, когда он ложится в стационар, ему одевают вот такой вот замечательный браслетик с QR-кодом, вот, и со штрих-кодом. Обсудим мы эту ситуацию, к чему она, она ведет, и так ли это, или это все делается для того, чтобы нам было удобно, с экспертом по искусственному интеллекту, с писателем Игорем Анатольевичем Шнуренко. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте. Игорь Анатольевич, вот некоторые наши соотечественники, да, они пренебрежительно так похихикивают, рассказывают, а там рептилоиды, 5G, там что все это значит бредни сумасшедшего и, и так далее может они правы я как раз э, тут вот выпустил книгу только что на тему искусственного интеллекта которая называется демон внутри анатомии искусственного интеллекта вот она здесь стоит там как раз речь идет о том что э, почему это важно Потому что на самом деле весь мир сейчас движется вот как раз в направлении вот то, что называется цифровизацией. То, что мы говорим о том, что наше государство даже становится цифровой платформой. Надо понимать, что это происходит в глобальном масштабе, в мировом масштабе. И люди должны осознавать, люди должны знать, что происходит и как это устроено, как это возникло и к чему это ведет. Я утверждаю, что последствия очень серьезные, мы до сих пор живем как бы представлениями прошлого. Вот даже, казалось бы, 90-е годы, которые совсем недавно были, все мы помним, да, и мы живем во многом еще представлениями 90-х. Например, вот во всем, что касается интернета, технологий, да, мы привыкли думать, что Интернет – это свобода, это как бы возможность беспрепятственно доносить свои мысли. Да? Технологии – это новые возможности. То есть ну вот как раз 90-е у нас прошли под знаком такого энтузиазма некоторого. Да? И тогда возникло много как раз компаний. Ну Даже начнем с того, что не компании вначале были, а просто люди, ну, общество, отдельные индивидуумы, которые запускали свои проекты, свои платформы. Казалось бы, это не кончится никогда. И вот с этим представлением об интернете мы живем до сих пор, в принципе. Но что происходит на самом деле? Происходит совершенно обратный процесс. Теперь интернет превратился из средства какого-то ну, свободы, так сказать, большей свободы, да, в средства подавления, угнетения, цензуры. И причем цифровой концлагерь, который при его помощи уже видно, как начинает образовываться, да, он не пощадит никого. То есть все мы будем как бы оцифрованы. Если все так будет продолжаться, вот если развитие не изменить, резко, да, в другую сторону как-то не развернуть, то именно так оно и будет. Государство, страна, вот Российская Федерация, скажем, да, станет просто совокупностью технологических платформ, направленных прежде всего, как и все бизнес-предприятия, на извлечение прибыли, на доход, да. И люди для этих платформ это не более чем ресурс. И это как бы то, что даже уже практически не скрывается. То есть это закладывается, заложено, точнее, концептуально, что да, люди да, — это да. не человек, это ресурс. Это, это заложено уже сейчас на философском уровне. И в начале, когда еще чиновники, там, когда, ну вот, скажем, условно говоря, элита, принимающая решения, когда они еще... Ну, не очень понимали э, сами, что, к чему это идет. Что да? им сверху. Вот, да. они спускают сверху. Они относились к этому спокойно, как к одной из областей, там, сфер. Но вот теперь, когда вот последний год показывает, что они раскусили э, в этих новых технологиях, в этих системах искусственного интеллекта, которые не просто, там, это не просто распознавание лиц, это гибридные системы, где входит и человек тоже в какой-то мере, да, они раскусили возможность, а, во-первых, нажиться, то есть это прежде всего, да, то есть когда они поняли, что это можно монетизировать, то тогда как бы вот Тумблер значит, переключился в другое положение, там из положения запретить в положение разрешить, скажем. То есть как только Путин начал говорить о цифровизации, это значит у него Тумблер. Это, это вот значит, здесь бабло. Это значит, не, ну, не у всей, вот, всех тех людей, которые как бы мы относим к этому кругу, это они поняли, где тут деньги и как их сделать. Да? Но помимо этого, очень важно, и тут как раз мы видим, почему это поддерживает всячески чиновники такого уже среднего уровня, да? это возможность переложить на кого-то ответственность. То есть, в принципе, что такое чиновник? Это некое лицо, которое ну, в информационном смысле, вот к нему приходит какая-то, поступает информация, о состоянии общества, о различных процессах, там, о, какие страты, сказать, что происходит там, ну, в конкретной области, допустим, или широко, то есть разные бывают да, официальные лица. От него требуется что принять решение, то есть э, не просто подписать, да, как это делал там, Георгадзе в брежневские времена, никто не знал, что это за человек. Но его подпись стояла на всех документах. Там, да? Георгадзе. Значит, все, принято. Вот. Но решение это принимал, понятно, не он. А сейчас получается как раз, что э, чиновники э, нашли способ полностью э, как, э, передать эту ответственность свою на аутсорсинг. Причем на аутсорсинг не каким-то людям, с, каких, э, с кого можно было бы спросить в конечном итоге. Роспотребнадзор, допустим, Просто передает свою ответственность какой-то частной компании Витясь. И вот этот Витязь будет отвечать, да. да а у Витязя есть директор, Хватит да, да, Путин. Нет, а они передают просто системам с искусственным интеллектом то есть «Бигдати», да, То есть они говорят, что, вот, собственно, мы, мы делаем то, что нам диктует обстоятельства. обстоятельства какие? Вот мы говорим все время про какие-то цифры. Там тесты, заражения, там, это все на самом деле уже оцифровано, то есть это то, что вот та самая дата, которая собирается, и они уже могут говорить, что мы вообще здесь ни при чем, все эти решения определяются, глобальные причем решения, которые, как мы знаем, там, они приводят, и к нарушению вообще всевозможных прав, свобод, не действуют уже законы об образовании, здравоохранении и так далее. Это все отменяется ради того, чтобы вот царила вот эта вот цифра, царила биг дата. Это вот по большому счету, но и мелкие решения. То есть мы очень скоро увидим, потому что такие системы вовсю, разрабатываются заказы, там государство за них платит деньги,, да, чтобы можно было какие-то более мелкие решения тоже системам поручить с искусственным интеллектом, То есть это будет определять, допустим, какая-то регистрация, там предприятие квартиры, там ну казалось бы это даже упростит в чем-то. Да? но проблема то заключается в том, что если сейчас вы можете, на неправильное, по вашему мнению, незаконное решение обратиться в суд, в прокуратуру, да. Ну, на, на бигдату вы уже не сможете обратиться в прокуратуру. И практика показывает уже вот этого ковидного года, что решение, которое принято, допустим, системой распознавания лиц, что вы были не в том месте, в котором должны были быть. Mm -hmm. вот. И суд считает, что раз вот система так решила, значит, все. И как бы действительно, на самом деле вот в моей книге тоже там, ну, довольно много описывается, как это возникло, как процессы, которые там происходят в этом черном ящике. Они очень интересны, там очень много гениальных там, разработок, каких-то идей там, интересных, и так далее. Но смысл в том, что действительно это черный ящик. То есть по определению, то есть там никто вам не скажет, что происходит внутри, да? любые специалисты. И даже когда вот в законах об искусственном интеллекте, которые применяются, уже законно об эксперименте в городе Москва, он уже с 1 июля действует, и там содержатся формулировки об обезличивании данных, о том, что, ну, типа у вас берут ваши данные, но потом их каким-то образом обезличивают, и система не может определить, к кому они относятся. На самом деле ну, все специалисты они смеются над этим, потому что очень есть простые алгоритмы, они все проще становятся с каждым годом. Вот. Но уже в середине десятых годов то есть в районе 2016 -го, года, да, уже было показано, что даже человек, если скрывает свою идентичность, и его нет в соцсетях, там, да, он прячется, как-то шифруется, его все равно можно найти и идентифицировать. По его. Вот, мы все оставляем какие-то следы в этом мире, да. И вот по этим следам система искусственного интеллекта вас найдет, вот, и, что это именно вы были, а не то, что там. Э, и поэтому обезличивание данных это. Ну, это лапша. Это просто лапша, которая вешается населению на уши. И я, кстати, беседовал, закончить эту мысль, что с одним специалистом из Австралии, значит, по как раз вот этим системам, по IT, он там 25 лет этим занимается. И там тоже есть эти понятия обезличивания данных. Вот. Но он говорит, что когда мы как-то раз там типа пытались реально обезличить что-то, то это такие технические проблемы возникли, что... Стало понятно, что лучше ну, мы будем делать вид, что они обезличены, а чиновники будут делать вид, что все соблюдается. И как бы, э, то есть лучше мы закроем глаза все на это, и все. Это единственный способ. Вот сейчас, как устроено наше общество, да, то есть по факту написаны абсолютно антинародные законы, да, которые простому человеку обойти в общем-то невозможно. То есть вот эта цифровая Платформа по факту, с да, судами, с прокуратурами, она гнобит простого человека, и он ничего не может с ней сделать. Но маленький нюанс. Элита, используя как раз телефонное право, да, звонки в суды, деньги и прочие вещи, она может обходить все эти законы да, и жить себе отдельной жизнью. То есть народ живет отдельной жизнью, элита живет Другой жизни. Вот вводя всю эту цифровую платформу, то есть элиту приравнивают к народу, то есть их также будут фотографировать, сканировать и все это делать. Но внедряет все это, это же самая элита. У меня вопрос, они понимают, что они это делают в первую очередь против себя? Или... Ну, не, не надо переоценивать на самом деле умственные способности вот как раз тех, кто нами управляет то есть зачастую им движет просто ну, тупой финансовый интерес. Стремление, Рубануть сегодня и сейчас. Да, да, стремление к монетизации, а с последствиями мы разберемся потом. Это вот был тоже забавный такой сюжет, когда есть такой тоже исследователь, как бы в том числе искусственного интеллекта по фамилии Ружков, то есть он в Калифорнии живет, это американец, вот. И он рассказывал о том, что был свидетелем разговора на Всемирном форуме в Давосе, в кулуарах, что называется. Но вот те олигархи, которые там присутствуют, значит, они разговаривали о том, где лучше устроить убежище, где лучше организовать бункер то есть Аляска ли это, или Новая Зеландия. И он им, типа, я им говорю, что это ваш мир, который работает по вашим правилам. Вы его создали. Вы, значит, устанавливаете правила игры в этом мире, и вы создали такую систему, такую цивилизацию, от которой вы же сами ищете, где можно выжить, как это вообще возможно? И это действительно так. И вот э, те технократы, с кем мне доводилось э, общаться или, так сказать, видеть их, да, э, я думаю, что правильнее, правильно сказать, что они отгорожены от реальности такой китайской стеной. Но ну, эта стена состоит прежде всего из такой надменности, которая вызвана их там, образованием, там, допустим. Они понимают, вот как раз, кстати говоря, вот, если вы прочтете эту книгу, то вы... Сможете с ними на равных об этом говорить, потому что там описываются очень многие такие вещи, как бы, которые они используют в том числе для пропаганды и э, пользуясь тем что люди не понимают не знают как это устроено и вот э, невежеством этим пользуются, да и вот чтобы с ними как бы понимать их аргументы и, и иметь возможность возражать вот нужно как раз знания какие-то так вот э, я утверждаю что они просто каждый из них обычно специалист в какой-то узкой области они не могут смотреть на вещи с э, такого птичьего полета то есть оценивать ситуацию и действительно их сами это будет э, затрагивать не в меньшей степени. Вот был анекдотический случай, в январе этого года на форуме в Давосе саудовский кронпринц э, скачал mm -hmm. значит WhatsApp-переписку Безоса, Им, и, или ему скачали, вот. и просто эти люди, они же пользуются в принципе тем же самым, даже если это не WhatsApp, а какая-то более продвинутая система, все равно ее можно взломать. Нет такой системы, нельзя которую нельзя было бы взломать. Взла... Да. То есть нет такой системы, созданной людьми, да, которую человек не, не мог бы взломать. Вот. И они друг друга, они таким образом взламывают, и... но они при этом думают, что они каким-то образом обладают иммунитетом. Нет. И более того, если говорить более серьезно, как бы про... уже не просто про слежку, а про то деление общества на две даже на два вида людей, к которому они ведут что будет вид как бы, такой, э, служебного человека, да, или вот человека взломанного, как я его называю, да, и вид элиты. Ну, ну, ну, вот Барин мы... и холоп. Да, и я, с... могу, я могу показать, что форумевки. цифровая платформа, э, значит, которая будет все это контролировать, вот этих самых служебных людей, она неизбежна, то есть так устроена как бы вся эта система искусственного интеллекта, потому что если у него, он будет обладать определенным уровнем, он обязательно будет собирать информацию и на них тоже, и использовать ее для своих Целей, потому что, а если у него не будет целей, то эта система не будет, если он не сможет ставить себе цели, да, то эта система должным образом не сможет работать. То есть либо она будет несовершенно полна глюков и ломаться, и ее сломают хакеры там, или просто люди, да, либо если она будет действительно очень продвинутой и совершенной, она неизбежно вот эту самую элиту она тоже об, обратит в служебных. То есть у них нет никакого варианта избежать этого, потому что они ни в совокупности, ни каждый из них в отдельности. Их интеллектуальные способности, к сожалению, как бы такие же, как у обычного человека. Но вот Можно об объяснить это действительно стремлением, во-первых, заработать бабла, по-быстрому как-то срубить, вот, и избавиться от ответственности. Ответственность все-таки тоже гнетет, когда ты можешь быть наказан там, за то, что ты делаешь не так. А тут вот ты просто... Это не я, это вообще... Я тут ни при чем. Цифровая платформа. Вот она работает, а я просто там министр, допустим, или премьер-министр, да, и раз в неделю на работу, в четверг с 9 до трех. А в время, да. Да, я веду твиттер, я веду там... выступаю, я встречаюсь с моими коллегами в других Фотографируюсь, странах. Фотографируюсь. Да, то <ролики есть ролики это снега. такие вот фасадные функции. Игорь Анатольевич, вот многие, слушая нас, они подумают, ну что этом плохого, да? Ну как бы у меня нет высшего образования, да встроюсь я в эту систему и будет у меня сытый завтрак, вкусный обед и романтический ужин. И ничего в этом плохого нет, ну и пофиг, что будет у меня там QR-код, и пофиг, что система будет следить за мной. Так ли это и нужно ли этой системе, вот этой вот? Такое количество людей на планете, как сегодня и сейчас. Ну, смотрите, тут как раз речь идет о целеполагании как раз вот этой системы. А она, а, я тут не мистифицирую как бы ничего, но я даже назвал это про себя таким цифровым левиафаном. То есть это некое существо, оно нужно, чтобы напомнить человеку о том, что Бог вообще мощный и что он может, если что там, да что-то сделать. Да? И, кстати говоря, вот этот, я считаю, что и цифровая платформа, и те испытания, через которые сейчас проходит человечество, они примерно служат этой же цели, потому что люди забыли как бы, о каких-то базовых вещах, о том, что их свобода ⁇ это, в принципе, вещь довольно условная, и что это, во-первых, нужно доказывать все время что они ее имеют просто, да, там, свободу воли там и так далее, что они люди, это нужно, не, это не автоматически как бы подразумевается. И такое испытание, если они его выдержат, если человечество пройдет через это и изменится, сделав как бы, отменив там какие-то вещи, да, направив развитие в другом направлении, то будет хорошо, а если нет, то она может просто исчезнуть, я считаю. И как бы вот не прошли, не вышло у нас, да, мы же видим вокруг нас там особо не видно цивилизации других. Вот, наверное, как бы такой этап случается в развитии, когда ну, не выдерживают этого экзамена. Что касается, значит, того, нужны ли, допустим, этой системе э, люди в таком количестве, то смотрите, пока нужны. Почему? Потому что есть такой парадокс Моравика, который показывает, что легче сделать сложную систему, чем простую. Ну, например, да, мы решили проблему, ну, мы человечество, скажем, да, то есть создали вот этот э, компьютер, который обыграл человека в шахматы еще 25 лет назад, 1996 ну, год. Да. Другое дело, что это все там, просто тупо поставили много процессоров рядом друг с другом, они перебрали. Варианты. То есть это вот так вот тогда происходило, сейчас по-другому бы вышло, но тем не менее, да, но выиграли, да. Но при этом мы так до сих пор не можем а, создать робота, который бы ну, не спотыкался, который бы видел какие-то препятствия, который бы понимал, что если вот он возьмет бутылку воды и наклонит ее, то из нее вода потечет, там, допустим, да. Вот такого мы еще не сделали. Тот же самый Моравик как раз объясняет, почему это так, что вот такие простейшие системы создать сложнее. Получается так, что как раз, что э, вот эта цифровизация, роботизация, она приведет к исчезновению среднего класса, вообще к тотальному. Мы увидим, что исчезнут врачи, исчезнут учителя, исчезнут, собственно говоря, чиновники. Может быть, кроме самых высших, но они не нужны. И, то есть те люди, которые что-то вот, ну, делают, что может быть действительно там, системами с искусственным интеллектом, продвинутыми, уже сейчас, в принципе, уже сейчас все это можно, можно да, то есть вместо врача телемедицину и, как бы, mm -hmm. а то, что люди умирают, это же никого не будет интересовать. Какой сейчас? И с, с учителями, да, мы будем учить там вообще неизвестно как. Но последствия это мы не сможем сразу оценить, только через поколение, допустим. Поэтому как бы, ну и вот от всего этого избавь, избавимся, да? от вообще вот профессионалов любого сорта, профессии не будет. Да? И останется только, единственное, в чем нужда останется, это под, подними, принеси значит, вот то, что как раз на складах Амазона, который, это одни из самых продвинутых в области облачных вычислений, передовые да, системы вот как раз с искусственным интеллектом. Но при этом на, на их складах по Америке работают ну, фактически гастарбайтеры за самые небольшие деньги, там, по 12 часов там они работали. Да, а сейчас там, ну, когда... Как у нас в деловых линиях. Да, то есть, в общем-то, вот эти передовые компании, как раз вот то, что говорят, что вот цифра, она уничтожит тяжелый труд, она там, значит, разгрузит человечество от каких-то вот грязных там, вещей, там. на самом деле ровно наоборот, то есть люди как раз будут вот только этим только грязным, неквалифицированным, низкооплачиваемым трудом По одной простой причине, что не могут еще сделать робота, да. который будет поднимать и на электрокаре. Это есть. невыгодно, но в принципе, когда смогут. Это будет все равно очень дорогое существо, вот, и гораздо проще зарплату и гораздо проще на уровне, то есть за еду там, нанять этого человека. Да. Что касается намерений системы, да, вот э, чего хочет система, да, чего хочет вот этот цифровой левиафан? Ну, во-первых, надо представлять себе, что эта система представляет из себя, значит, набор ну других агентов искусственного интеллекта которые там вот там определяют лица там занимаются пишут книги даже сейчас уже да пишут статьи допустим то есть какие-то системы искусственного интеллекта какие-то люди которые помогают обучать эти системы разрабатывают в том числе их да какие-то, то есть требуется, чтобы это создавать, допустим, вплоть до добычи металлов каких-то, то есть на шахтах шахтеры должны там, это все часть, в принципе, этой системы управляется этой же системой. Значит, самые продвинутые системы с искусственным интеллектом, так уж исторически сложилось, начиная с, ну, вот с начала 2000 х годов, это были системы финансовые. Это были системы, которые нужны. Вот сейчас да, на биржах же не, нету там, трейдеров, которые там, собираются в зале, там, пытаются опередить друг друга, что-то кричат. Такого нет. Все делается электроникой. И если кто-то там, допустим, имеет опыт э, такого трейдинга, или хотя бы там что-то продать, купить, да, на бирже, да, то он знает, что всегда налетают на любое предложение первыми роботы, которые растаскивают, как бы, это все, то есть и, у, и роботы работают по определенным стратегиям, поэтому они тебе никогда не дадут э, осуществить твою э, задумку, ну, как ты задумал, то есть они тут же реагируют на то, что ты делаешь и делают это все, как бы, ну, на свою, сказать, пользу. Понятно, что до сих пор э, Какие-то люди принимают там решения, бывает, да, но в принципе сейчас дело идет к тому, что все финансовые рынки, они будут автоматизированы. И главное заключается в том, что эти системы, они уже начинают перестраивать целые отрасли промышленности фактически под себя, да, потому что они вложили, там они, ну, с их помощью как бы... Деньги потекли туда, теперь они заинтересованы в том, чтобы именно это развивалось. Оно и будет развиваться в ущерб всему остальному, потому что у остального финансирования наоборот, будет забираться. И, и эта система, ну, можно, конечно, думать, что имеет э, перед собой интересы вот тех финансистов, которые ее создали, потому что, да, допустим, одна из самых э, таких продвинутых систем, называется Аладин с помощью системы искусственного интеллекта как бы вот этого трейдинга и прочего, управления активами, управления финансовыми. И она разработана и внедрена, значит, таким, ну, скажем, холдингом BlackRock известным, да. То есть BlackRock э под своим контролем держат порядка семи, по-моему, триллионов долларов. Это, ну, можно назвать там, там многие семьи, то есть когда будут называть, там окажутся непременно и Ротшильды и так далее, да. Но это не, там, не только они, они управляются, управляют огромными состояниями и вкладывают их просто вот в целые, не просто в акции какой-то фирмы, они, смотрите, они вкладывают, допустим, небольшой процент покупают компании, для того, чтобы иметь полную информацию о ее деятельности. То есть самые ключевые компании, они могут там, таким образом получить место в совете директоров, но чаще всего нужна бывает просто информация. И вот эта информация идет в систему, в эту Аладин, и как бы они уже управляют так, чтобы свои вложения отбить, и там, наоборот, получить прибыль. И вот, кстати, как работает эта система, вот то, что мы говорили, простой человек, который думает, что это его не коснется. Простым людям сейчас как бы пропаганда идет такая, что система искусственного интеллекта будут печься о его благе. Но почему они должны печься именно о его благе, это никто не объясняет. Тем более, что благо там Петра будет противоречить порой благу Павла. И э, кого тогда система выберет, чье благо все-таки приоритете, да, Петра или Павла? Наверное, должен быть критерий какой-то. Да? Какой критерий мы видим сейчас на примере ковида? Потому что во многих э, аспектах уже сейчас все цифровизовано, ну вот и большие данные повсюду собираются, медицинские ну и так далее. Вот даже когда идет дистанционное образование, то все это тоже записывается, считывается там. И, допустим, тот же YouTube, ну YouTube просто, я знаю, что они об этом говорили там в одной из бесед создателя алгоритма YouTube. Он говорил, что мы анализируем все, ну весь контент, вот нас с вами, они будут на YouTube, да, анализировать, что мы делаем там ну, система будет анализировать, в каких мы отношениях, то есть мы не конфликтуем ли, а, то есть мы поставляем ей сырье для вот их, как бы, вот этого обучения и работы. Да? Да. И вот это происходит сейчас на протяжении всего ковида, а, значит, со всех носителей, что называется. Но а результаты это какие мы видим? То есть результат, так вот простой человек будет уверен, что он будет жить припеваючи, и будет система заботиться о его здоровье. А ничего, что сейчас вот он не может выйти толком на улицу, там, поехать в общественном транспорте без маски, да, которая там тоже совершенно мы не знаем, как она отражается на здоровье, скорее всего, очень вредит. То есть система не настроена на то, чтобы как можно больше людей имели как, более, как можно больше э, здоровья. Да? Мы видим это, что люди, несмотря на эти режимы, продолжают умирать и так далее. Но зато мы видим отчетливо, и об этом мало говорят, кстати, что на протяжении ковида вот капитализация вот этих пяти крупнейших цифровых платформ она выросла э, очень существенно. Она просто... Вот у меня даже в книге там есть гл глава на эту тему, и там приводятся еще старые данные, они уже устарели, к сожалению. Mm -hmm. Потому что за время ковида это, что называется, пока книга печаталась... Да, Это все выросло, на, ну, допустим, в случае с Амазоном, который был в прошлом году еще где-то триллион двести миллиардов капитализации. Сейчас уже ближе к двум. То есть они почти в два раза. Да, они все… Ну, там немножко, конечно, колебания какие-то происходят, но я к тому, что система сейчас вот эта, которая вот прям на наших глазах работает… Решая в глобальном масштабе, мы видим, как правительства как под копирку принимают одни и те же меры. Переводить и, не успевают. Вот, да. да, просто переводить действительно не успевают. И мы видим, к чему это приводит. Это приводит не к тому, что там смертность не падает от этого, да, людям лучше не становится, люди лишаются прав, но при этом богатеют вот эти пять крупнейших корпораций. Я подозреваю, что в Китае, я не знаю данных по Китаю, думаю, что в Китае примерно то же самое. То есть там просто эти корпорации больше связаны с государством, ну, по системе управления. Но, в принципе, система такая же, да. И у нас в России тоже мы видим, кстати, что за это время там потерял очень сильно в капитализации там и Лукойл, и Роснефть, вот эти старые, Компании, которые уже на самом деле, они будут высосаны, просто они будут, от них только одни оболочки останутся. И э, центры получения прибыли, то есть дойные коровы, будут в других точках. И мы сейчас видим, как э, растут прибыли Яндекса, Сбера. да, то есть И в принципе дело идет к тому, что мелких бизнесов вообще не будет, да? и всюду будет один Сбер. И будет Сбер, там не только Сбер, еда, там Сбер, театр, там Сбер кино. Там, да, то есть все. И мы видим, как это как раз я считаю, что это работа цифрового Левиафана то есть вот этой гибридной системы. Этого такого квази-государства глобального, которое сейчас совершенно отчетливо, мне кажется, любой простой человек, любой обычный человек, он должен понимать, что это он, вот эта система, собственно говоря, его и разоряет через посредство там. А фасад, может быть, какие-то политики, которые ничего не решают, они просто подписывают. Говорящие головы. Да. Спасибо, Игорь Анатольевич, до свидания. Спасибо вам. Уважаемые товарищи, книгу Игоря Шнуренко «Демон внутри Анатомия искусственного интеллекта» вы можете приобрести, перейдя по ссылке под этим видео. Мы обязательно продолжим общаться с Игорем Анатольевичем на эту тему. Она огромная, она необъятная. И в следующей нашей передаче мы поговорим о том, как мы с этим всем, с этим монстром будем с вами бороться. Всего вам доброго!